Запомните одно, вы не лентяй, у вас просто есть привычка лениться. Это большая разница. А если это привычка, то с помощью науки я смогу помочь вам избавиться от нее. Инстардинг представляет Мел Робинс Как навсегда избавиться от лени Многие думают, что лень как-то связана с работой. Я и сама раньше так думала и постоянно откладывала дела на потом. Но поверьте, лень никак не связана с работой. Лень – это форма снятия стресса. Позвольте мне объяснить. Давайте предположим, что в вашей жизни что-то происходит, а у нас у всех постоянно что-то происходит. Может быть, вы поссорились со своей второй половинкой. Может быть, пошатнулось здоровье у ваших родителей, и это очень расстраивает вас. Может быть, у вас какие-то финансовые проблемы. Вы вложили слишком много своих сбережений в акции, и когда они рухнули, вы переживаете из-за этого, верно? И вот вы идете на работу. У вас много дел, у вас есть чем заняться. Вы приходите на работу вместе с большим шаром стресса, который подсознательно висит у вас над головой. Вы приходите, садитесь за рабочее место и знаете, что вам нужно сделать 13 телефонных звонков. Вы также знаете, что вам страшно, потому что вам нужно обзвонить много влиятельных людей, до которых вы не можете дозвониться. И вот вы собираетесь это сделать. При этом на ваших плечах висит весь остальной стресс, и ваш мозг говорит вам, подожди минутку. Ты же не хочешь звонить тем, кому ты боишься звонить? Конечно же нет. У тебя и так много стресса в жизни. Давай расслабимся на 10 минут и посмотрим несколько смешных видео. И потом вы замечаете, что прошел целый час. И что вы делаете? Вы себя ругаете. Но поймите, вы не лентяй, вы не родились лентяем, вы просто приобрели привычку лениться. Вы постоянно что-то делали, чтобы избежать стресса, это записалось и вошло в вашу привычку. И если с помощью постоянных действий вы приобрели привычку, то с помощью других постоянных действий вы сможете избавиться от этой привычки. Все привычки состоят из трех частей. Это триггер, стресс и действие. Триггер всегда вызывает стресс. И потом вы делаете что-то, чтобы его избежать. Потому что за это вы получаете награду, небольшое облегчение и расслабление. И единственный способ избавиться от привычки – это пресекать триггеры. Вы никогда не избавитесь от стресса в своей жизни, но вы полностью можете избавиться от привычки избегать работы. Так что в следующий раз, когда вы окажетесь в ситуации, когда вы чувствуете, что тратите слишком много времени на просмотр веселых видео, все, что вам нужно сделать, так это признать и осознать, что вы чем-то расстроены. Признайте свой стресс. Затем вам нужно переключиться. Посчитайте про себя – 5, 4, 3, 2, 1. Это нужно, чтобы вы прервали привычку, которая укоренилась. Так вы пробуждаете свою префронтальную кору. Затем вам нужно поработать всего 5 минут. Почему так мало? Чтобы вам было легче внедрить привычку работать и избавиться от привычки избегать работу. Главное, чтобы вы просто начали работать. А потом поможет наука. Исследования доказывают, что если вы продержитесь 21 день, вы приобретете новую привычку и таким образом избавитесь от лени.